Только на ране, все ли она. Якое делает так, будто бы не видит мама. Детка делает так, как последняя слова стала. ты сказала? Что ты сказала? Они идут в антитойка.